Итак, сейчас в видео вы увидите, как я сделал вот плиткорез. Ой, короче, рабочее поле у него 130 сантиметров. Общая длина у него 157. А рабочая 130 где-то. Сверху два подшипника Снизу четыре Это ручка от старого Плиткореза Здесь этот центр Ломатель это пруд Квадрат имею ввиду Десятка Каркас Труба 40 на 40 Рельса 40 на 60 тонкая стенка конечно а -а -а. каретка сделана из четырех уголков просверлили отверстие. и сейчас маленьким диском вырезаем получается полоску вырезаем и с этой стороны вырезаем потом будем выламывать Дорабатываю напильником чуть-чуть края, ну в принципе уже хватает. Вот, вот так будет. Но этот надо чуть-чуть доработать, потому что не влазит чуть-чуть. Все, дорабатываю напильником и можно будет сваривать. Между трубой и уголками подставляю лезвие и зажимаю струбциной чтобы уже можно было проварить потом буду вставлять подшипники Это для того, чтобы с кареткой свободно ходила. Потому что здесь по бокам не будет подшипников. Подшипники будут только два сверху, четыре снизу. Все, сейчас провариваю. И привариваю подшипники. Тут проварил, ничего не чистил. Потому что оно будет чуть-чуть приподнято. И не будет сварка мешать. Так... Тут проварил, тут проварил, вот зачистил, чтобы сварка не мешала. Сейчас буду ставить подшипники. Итак, подшипники у меня 608 Z. Это будут сверху стоять, они поменьше. Четыре штуки, которые по низу будут 628 Z. Эти 608 z то есть эти поменьше диаметром. Но внутренний диаметр одинаковый. 8. Этот пруд вот взял из амортизатора крышки багажника. Вот он. Ну, старый там уже не держал, так я его отрезал, да и все. Так. Четко подошел диаметр вот сюда. Вообще зазора никакого нет. И очень плавненько. Ставлю сюда, выставляю ровненько и здесь привариваю. Подшипник сам пока что варить не буду. Так, это один, второй сзади будет. Это будут сверху, просто чтобы каретку придерживать. А снизу будут четыре штуки, потому что они будут держать всю нагрузку. И во время ломания плитки они будут держать усилие. Точно так же соберу заднюю сторону вот. Это буду тут больше подшипники стать. И уже буду потом тоже сюда приварю 4 подшипника. И буду собирать каретку вместе. Вот как-то так получилось. Неплохо. Это будет сверху. Сейчас делаю такую же штуку, только с четырьмя подшипниками. Вот с вот этой вот. Вот с вот этой штукой делаю, с четырьмя подшипниками. Потом ставлю все вместе, зажимаю струбциной и свариваю здесь поперек. Все будет такая каретка ну на работоспособность мы ее еще проверим вот такое бархлишко получилось Недолго мучился, чтобы все выставить, потому что при сварке перекашивает, затирает где-то, зажимает, кручет кое-как, выставил, это будет сверху, эти четыре будут снизу, они ездят прямо по краю трубы, чтобы при заломе плитки не прогибался э, труба, потому что труба полторашка по моему даже стенка то есть не очень один подшипник завис не прижался к трубе ну не знаю может быть сейчас отрежу и подобью чтобы у нас было все четко Ну там где-то пол миллиметра Сейчас буду приделывать ручку от плитка реза. и чтобы уже определить высоту на какую нужно будет к раме приваривать. Так, ручка будет со старого плиткореза. Вот, вот здесь вот я сейчас откручу и вся в сборе, полностью сюда приварю болт и полностью прикручу. Поэтому, чтобы ничего не мудрить, с колесом, с роликом, со всем барахлом. Ну, короче, вот это вот у меня останется. Тут люфт нереальный. Здесь люфта не должно быть. Все, короче, снимаю и интегрирую ее в, в эту каретку. Так, приварим. Собираем шайбочка, Ручка. девочка всего, сюда вот надо будет сделать упор. Чтобы этот болт не выгибался при ломании плитки. Но это будет потом. Пока что оставим так. Прикольно все есть. Теперь создаем раму. Сейчас буду думать искать, из чего бы ее сделать. Уголок на базе металлопроката был кривой, винтом. Взял трубу 40 на 40, полторашка стенка. Ровная. Взял квадрат, десятку. Это будет центральный упор для ломания плитки. Я не знаю, как он ломатель называется. Короче, нашел на чердаке доску 32, -ю. так по моему 25-ка. Вот таким вот образом буду собирать каркас. Здесь приварю, вот так, приварю за подлицо, и доска получается будет ровненько с этим стоять полосу сороковку. Для того чтобы прикрутить доску то есть где-то через какое-то определенное расстояние буду приваривать полосу это обрежу лишнее заверну, здесь квадрат такой сварю прямоугольники с трубы внутрь вставлю доску для жесткости и уже буду думать как бы крепить на ребро этот вот ломатель надо будет его еще обрезать, наверное. Одну сторону я подточу болгаркой ребро, его положу на этим ребром сточенным на доску и в некоторых местах просверливаю отверстие и прикручу саморезами, чтобы у нас жестко было. Но пока что не знаю, как это все будет. Все так на колени короче происходит создание плиткорезов так сзади приварил уголок спереди эту же трубу обварил сейчас буду зачищать приварил вот полоски красиво конечно получилось В самом шоке сейчас буду зачищать так прихватил трубы 40 на 60 по высоте в принципе должно быть нормально отметил вот где сточить вот уже начал стачивать вот этот болгарочка сейчас срежу и будет этой плоскостью ложиться на ребро. Так, вот сточил, сточил по всей длине, вот так вот становится, тут сточил булгаркой, чтобы просверлить, прикрутить саморез, выставить вот, нарисовал уже центр, вот тут вот где-то карандаш и здесь центр крайне прикручу, возьму правило чтобы ровненько не загнуть то есть выставлю линию потому что она чуть-чуть гуляет в общем все выставили, чтобы было ровно потом болгарочкой Точу лишнюю шляпу. Ну и вот что получилось. сантиметровая уголок под 90 градусов вымеру прикрутил, не варил ничего потому что нужно будет его демонтировать во время перевозки или как Короче, что-то надо будет придумать весит где-то ну, килограмм 30, наверно весит конечно, вряд ли мне придется клеить когда-то такую плитку даже на метр двадцать по крайней мере, короче его всегда успею сделать может быть на метр я его оставлю рабочий, чтобы оставался. Сейчас 130. Ну, в принципе, немного отрезать и приварить. Но это в будущем. Пока что так поэксплуатируем. Красить не буду. Конечно, каретка такая деревенская получилась. Пока что все это тестовый экземпляр. Все будет дорабатываться. Подшипники, конечно, нужно было бы еще два здесь и тут два с этой стороны, чтобы трубу по трубе со всех сторон ехал подшипник. Но так как труба местами кривая, получается, каретка чуть-чуть оттормаживает. Вот. Так как вот здесь вот где-то металл трется чуть-чуть ну и думаю что выработка исправит этот вопрос или болгарка то есть местами вот я тут где-то подчесыку что тоже где-то притормаживала, кливила то есть местами где-то я еще посмотрю где останутся царапины на трубе и почешу болгарочкой, и чтобы было вообще четко. итак себестоимость его у меня вышла 16 долларов ну считаю где-то 20 потому что уголок был у меня тут у меня были полосы то есть где-то короче 20 баксов почему говорю в долларах потому что живу в Беларуси на данный момент и это 40 рублей вот, 40 рублей. Кто из России скажет, слишком дешево, что 40 рублей. Но это на самом деле 20 баксов. Ну, 16. С учетом того, что у меня были подшипники, был старый плиткорез. Так, тест резки плитки. 500 на 500. Девятка. Is Видно, чуть-чуть в конце загнулось. Чуть-чуть. Небольшая дуга где-то. А, ну это плитка прогнутая. Ну, в принципе, ну, может, полмиллиметра дуга. То есть, не совсем, конечно, идеально. Это с этой стороны задний откол такой небольшой вот, в принципе пока что режет Десятка шестьсот на шестьсот. Надо делать макроев. <свят> на маленький, на маленькой площадь режешь. <свят> на маленькой ломает. <свят> ну целую плитку нет. То есть. задняя сторона на маленькой конечно ну, ломает целую большую конечно 600 не может поломать потому что прогибается все доска труба не гнется в принципе ну по крайней мере на глаз не видно прогибается доска если доску может быть укреплю еще сильнее то может быть и потянет эту толстую плитку ну а так в принципе пока что будет работать так конечно это не замена профессиональному не замена конечно рядом он даже не валялся с хорошими серьезными плиткорезами я даже на это и не претендую Просто сделал для того чтобы работать на данный момент по своим потребностям даже он больше чем мои потребности у меня потребности вот плитку по диагонали 80 сантиметров остальное остается плюс в чем что этот уголок Ребро а ломателя этого, оно четко сходится с роликом. То есть я так сделал. Ну потому что рельсу с кареткой выставлял уже по факту. И выставил так, что четко по ребру едет ролик. Поэтому и то, что у нас рельса смещена в сторону. Это очень хорошо, потому что будет видно, где метка. Ну, этот уровень, эту линию я, конечно, выставил по 90 градусов по отношению к этому ломателю и крестцу. Вот. То, что станина не по центру стоит, представьте, станина бы закрывала вот так вот. И все, приходилось бы вот так вот смотреть. А оно не видно, потому что искажается из угла. А так, ровненько себе смотришь. Выставил по размеру. Сколько тебе надо. Линейку пока что тоже не ставил. Ну, не знаю, я никогда и не пользовался. Может и удобно. Поэтому надо будет поставить. То есть в этом плюс тоже, что смещен центр рельса. И можно будет по факту смотреть. Отметил, резанул, сломал и пошел дальше работать еще пришла идея интегрировать болгарку эту ручку снять и интегрировать болгарку к этой каретке ну будет несложно я думаю основа у нас есть рельса есть каретка есть станина есть час работы и болгарочка будет у нас ездить вместе со станиной ой вместе с рельсой и можно будет эту 600 резать болгаркой, ну просто чтобы ровная линия у нас была. Так, короче, дойдет дело и до макрореза. То есть со временем все-таки придется интегрировать к этой станине диск, движок, может быть даже болгарку с водой. И можно будет аккуратненько резать. Так что, такие у нас дела. Подписывайтесь на канал. Дальше. Сниму видос чуть попозже. Для болгарки буду делать.